Итак, начнем. Подстава откуда не ждали. С компанией сотрудничать в течение трех лет. Я не ожидал, что у нас такое может в принципе произойти. Значит, на видео пачке. Что вторая. На каждой пачке написано количество штук. Тысяча. И при работе в полях обычно не задумываешься пересчитывать, не пересчитывать, тем более когда работаешь долго с компанией. Не ожидаешь, что будет какого-то подвоха, поэтому берешь, идешь, делаешь. И вот нечаянно померил количество листовок. Значит, эти пачки у нас неполные. Почему, кстати, две неполные непонятно одна, мы их уберем и посмотрим вот на эту пачку, эта пачка у нас не скрыта, пачка непосредственно от самого заказчика, она плотная вся, вся все как надо. Таким образом производится измерение в полевых условиях, все просто берется обыкновенная линейка. Я прикладываюсь непосредственно к самой бумаге. Как вы понимаете, да? 500 листов это 5 сантиметров. 1000 листов это 10 сантиметров. Здесь мы видим, как минимум, 11 сантиметров. Ну, вот моя цель сейчас посчитать, сколько на самом деле внутри. Но для этого пачка это не вскрывалась. Все будет происходить здесь. Все будет происходить при вас. Соответственно. Да, кстати. Здесь у нас 11 сантиметров. Эта пачка у нас пустая не менее ровно на так как эта пачка плотно упакованная, значит здесь будет то же самое, выравниваем уголочек, а здесь уголочек обычный. 4,4,11 получаем обычная пачка и вот эту пачку более-менее целую но это поменит да. на этой мере соответственно получаем уголочка два уголочка соответственно 11 сантиметров Почему вызывал подозрения? Стал мерить остатки в машине, когда меня забирали, сколько я штук сделал. Ну и ради прикола померили пачки, упакованные. Вот так вот и выяснилось, что на самом деле я раскладывал по пачтовым вещкам не тысячу, а как минимум тысячу стол. Сейчас мы посчитаем, посмотрим сколько в реальности здесь. Может быть даже больше, может быть меньше. Вот. Если меньше, то здорово, значит я ошибся. Если больше, значит меня очень неприятным образом просто, грубо говоря, поимели. И это компания, с которой я работаю уже в течение трех лет. Очень обидно очень противно. Особенно если учесть, что я делаю GPS-трекер. И хожу везде с ним когда раскладываю таким образом, обмануть при раскладке совершенно невозможно. так, Итак, вот у точки все. Сейчас будем считать. Постараюсь все делать перед камерой, чтобы не подставляться самому не подставлять других так видно здесь я буду раскладывать 50 штук чтобы и не сбиться и, соответственно все было видно да, достаём следующую нашу партейку и считаем здесь 50 50 это получается так, кладу поперек 100 ну, сто дальше встаем еще Я жестоко поступлю с компанией, если пристану с ней сотрудничать. А компания поступает со мной не жестоко, если я пройду на 100, на 200, на 300, на 400, домов больше пешком. Ну, как бы, не знаю... Чтобы зарыть тысячу листовок тысячу надо пройти в моем случае порядка 30 километров мне просто самому интересно Насколько я обманулся при работе. Чисто случайно. Чисто случайно. Ни разу не видел, чтобы типографии клали, допустим, больше, чем требуется в упаковку. это думаю, ни одна типография такого не делает. Нет зачем лишнее класть, если только заказчик попросил. Это видео рекомендация для тех, кто работает честно. То есть тот, кто берет и самый первый до самый последний отрабатывает на сто процентов. Для тех, кто мошенничает, это видео не имеет никакого значения и не представляет никакого интереса. Но для тех, кто работает честно, конечно, будет обидно. Тем не менее, рекомендация. Проверяйте, проверяйте, проверяйте заказчика, проверяйте товар, проверяйте оплату. И всегда держите, делайте такую доказательную базу с помощью которой можно легко и просто обосновать что вам что-то переложили не доложили не доплатили либо когда вам будут говорить что вы где-то что-то не сделали предоставлять тот же самый трекер запись что вы где были где ходили ну соответственно что вы там все это положили в данном случае и в данное время сделать снимки это конечно вообще величайшая глупость но тем не менее хотя бы так что у нас здесь получается? 100, 200, 300, 400 уже штук. Уже 400 штук. Идем дальше. Метод измерения линейки очень старый метод. Но имеет небольшую погрешность, но тем не менее не может ошибаться на 100 штук. Да, если обычно вот так вот считать, это просто форма потери времени. Раз, два, три, четыре, пятьсот штук. Дальше. Вот делать нечего, по вечерам только вот пересчитывать. А За теми, кого доверял, да? Данное видео просто показывает вам отношение заказчика к исполнителю. То есть, сколько бы вы ни сотрудничали с компанией, так или иначе, компания может вас обмануть, компания может вам либо не доплатить по той, либо иной причине, об этом будет много видео, либо может вам вот так вот 10 тысяч листовок расфасовать по 9 пачкам, Везде по чуть-чуть много, но для компании это экономия. Экономия 2600 рублей, в данном случае это, конечно, ни о чем. Но это уже смотреть надо на саму компанию. все дело на камеру чтобы не оправдываться лишний раз я считал я делал я туда сюда а вот он конкретно что да как Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девятьсот пошли, да? Ну, дальше. Так. Достаю в коробке все. Это пустая упаковка, на которой, я повторяю, написано 1000 штук. Так, здесь 41 штука. 50... 100... 50 В пачке оказалось всего лишь 40 штук положенных сверх нормы. Это, конечно, не беда. Тем не менее, копейка рубль бережет. В остальных пачках было больше. Где-то по 100 штук переложено, где-то по 140 штук переложено. В общем, как я уже сказал, в, 10, в 9 пачках оказалось 10 тысяч листовок. Компания, конечно, скрипя сердцем оплатила сверх уложенные нормы. Но, тем не менее, остаток остался.